добрый день 14 января всех со старым новым годом итак продолжаем разгонять зимнюю скуку небольшая тема подсадка маток из своей практики, какую я хотел бы какой хотел поделиться потому что тема довольно таки серьезная ну как и все что касается маток вывод маток подсадка замена и так далее. Но ну, замена маток. Очень часто можно слышать об пчеловодов, да никаких проблем. Взял матку, плюнул, бросил в семью, приняли как родную. Ну конечно, если вчера с кумом посидели хорошо, а сегодня на пчел вдохнули, плюнули на шершня, примутые и его. Затем опомнились, спохватились, протрезвели, подстава. Так вот, есть такое понятие. Матку приняли, но не признали. Лет 10 назад я был на конференции, выступал Желератио, бывший президент Апимондии, И вот он говорил, что на сегодняшний день существует, ну на то время, существовало 63 официально запатентованных свидетельства, по подсадке авторских, по подсадке маток. И ни один из них не давал стопроцентной гарантии, даже, даже у подсадки. Но есть понятие «приняли, но не признали». Пчеловоды очень часто сталкивались с такой ситуацией, когда матку желательно, конечно, в семью подсадить, заменить на старую, но при ситуации, когда в семье все возраста старших пчел, то есть и летные, и ульевые, и кормилицы, расплод не всегда получается так, что процедура подсадки, замены проходит гладко. Проходит, конечно, бывает часто, что удается. Но бывают такие ситуации, когда подсаживаешь матку, ее вроде как приняли, пчелы сделали вид, что приняли матку, матка делает вид, соответственно, после такого родственного приема, в кавычках, делает вид, что она сеет. И так мы наблюдаем картину, то ее гоняют, долгое время она не сеет, затем начинает сеять, проходит неделя-две, время, время идет, сезон короткий у нас. Две рамки расплода потянулись матки тихой смены. Матку меняет. Пчеловод, конечно же, начинает в тревоге и панически маточники удалять, но через некоторое время они снова появляются. Поэтому из своих вот наблюдений практических выработалась такая тактика у меня как я делаю так, чтобы матку приняли наверняка. И по времени, по продолжительности ввести семью в активность уже при рабочей матке, ничуть не хуже, если бы это было подсадить напрямую, там удалось, ее приняли, и она начинает работать. И очень часто можно наблюдать еще такую картину – когда матку подсаживают. Вообще-то рекомендация у меня из наблюдений своих по практике. Если хорошая матка породистая, то подсаживают только отводок в отсутствии старой летной пчелы. Потому что именно старые пчелы определяют, то есть руководя всеми процессами. Поэтому сделали отводок, ушла летная пчела, вот тогда можно подсаживать без проблем. И можно слышать такую закономерность от пчеловодов, от матководов, что матка в этом году, если ее заменили или подсадили куда-то, она себя проявит только в следующем году. Конечно. И почему она проявит себя в следующем году? Потому что если подсадить вот водок, понятно, он единственное, что может успеть, и то так вот полноценно показать себя в зиму, пока не произойдет замена полностью пчелы уже от новой матки. То же самое и если удалось подсадить полноценную семью матку, то есть или заменить, или подсадить плодную этого сезона, она тоже сразу себя не проявит по той простой причине, что пока мы подсадили на чужих пчел, начинает она работать. И вот через поколение один месяц, так вот, грубо если почитать, два месяца где-то, пока не произойдет обновление двух поколений. Ну, может она проявит себя еще на последнем взятке, в зиму, про призимовке. А уже со следующего сезона, конечно, будет стартовать семья уже от, с пчелами вот этой матки, -то, поэтому, поэтому всегда и вот такая бытует... Философия такое заключение, что матки проявляют себя на второй сезон. Они в этом сезоне просто не успевают обновить пчелу свою и проявить себя во всей своей красе. И по товару, и по, по всем остальным показателям. Откуда появилась тема техника жесткого осиротения? Направление у меня маточное молочко. Понятно. Внизу плодная матка, вверху. Воспитательное отделение для сбора молочка или вывода маток, неважно. важно. Ну, по порядку. Для того, чтобы подсадить матку, есть, кстати, за прошлый год, июнь месяц, матку приняли, но не признали. Я там показывал, и хорошо объяснял, можете посмотреть так, э, воочию и как наглядное пособие. Для того, чтобы подсадить плодную матку в чужую семью при наличии летных пчел. Полностью. А я уже сказал перед этим, что самые агрессивные по приему чужой матки, по признанию, это старые пчелы. Поэтому, какой выход? Внизу концентрирую на летной пчеле, концентрирую все рамки безрасплодные. Мед, пирога, Суш, там, если, э, ну, короче, с какой-то семьей нужно ротацию сделать, заменить, то, значит, можно оттуда взять пустые рамки. А это в том случае, если верхний корпус поднимаем в оставшийся расплод из этой семьи. Какая ситуация там была, заменить матку, либо пропала матка, неважно. Нужно подсадить матку, или заменить даже. Уничтожили матку, все убрали из нижнего корпуса, весь расплод, подняли вверх не умещается верхний корпус э, отдали куда-то по, по пасеке там, в отводки и так далее и подсаживаем матку пересылочной клеточки ни единой, ни единой провокации на как-то выровнять, исправить ситуацию безматочную, потому что нет расплода даже печатного деваться некуда будет старым пчелам они выпускают матку, она начинает работать. Она начинает работать. Ни в коем случае не объединять с верхним отделением, когда только матка начала сеять. Пчеловод посмотрел, отложилось и яйца, все хорошо, казалось бы, начинает отворачивать пленка, глухая, э, глухая перегородка между двумя отделениями. Но основная пленка. Легче будет затем соединять. И когда сезон короткий, старается. Ускорить события, запустить быстрее вот эту всю силу для обслуживания матки, она начинает работать. Но не спешите, пока не появится там личинка, пока не появится личинка, не объединяйте. Можно взять из верхнего корпуса печатный расплод на выходе без пчел, стряхнуть верхний корпус, дать сюда вниз, будет выходить молодая пчела станет и будет кормить, сформируется свита, ничего не потеряется в силе, ничего не потеряется. Отсюда будет выходить пчела уже из печатного расплода, и затем мы объединим. Единственное, почему вверх, лучше вверх это делать, а объединять внизу? Потому что контролировать по свищевым маточникам. Желательно проконтролировать по наличию свечевых маточников и их уничтожить. Затем прошло ну, где-то максимум неделя. Проходит полное сиротство и работающая внизу матка, которую мы подсадили при жестком осиротении. Как это жесткое осиротение выглядит? Я сказал, ни единого расплода, ни единого. Погорюют, посидят они сутки и все. Дальше деваться некуда, они выпускают матку и принимают ее. Затем э, пленку отвернули, объединили все в один режим, в, в одну семью. И они полноценно при таком плавном приеме матки, они ее принимают как свою, и, а эти уже будут проситься. Здесь и родство, несмотря на то, что там расплод, но они уже попросятся сюда, в это отделение, и будут как свои, как родные. В лежаке то же самое. То же самое, ничего перевернули мысленно, никогда не, вот, не просить от детализации, это я как вот в лежаке, как вот, ну включайте сообразительность. Тоже вот лед лё, литок, Здесь, кстати, литок можно открыть, неважно куда пойдет пчела. Без разницы. Самое главное, что внизу жесткое сиротство. То же самое, рамки без расплода. Все убрали в это отделение. Здесь все летные пчелы, рамки какие остались свободные. Мед, пирога без расплода. То же самое, такая же картина. Периодически можно дать ну, где-то через неделю рамку печатного расплода на выходе. Вошла, вошло это отделение, приняли матку, вошло отделение в активность, уже появилась личинка. Из печатного расплода, если далее вышла молодая пчела, формирует цвету для этой матки и приподнимаем глухую перегородку, тоже на глухую перегородку вечером. И здесь отворачиваем уголок вечером. И вечером приподнимаем на один сантиметр. попросят они уже пойдут сюда, в это отделение, потому что здесь началась жизнь активная. А здесь ситуация без... Безрасплодная, то есть без безматочная. И проконтролировать тоже по наличию свящевых маточников. Чтобы там не было прецедента абсолютно никакого на, на то, чтобы вывести здесь матку. А здесь уже началась жизнь. Ну и точно такая же картина при обгуле маток. Когда с одной прививки, летные пчелы и роевая ситуация, когда роевая ситуация, очень опасна давать обгулы матки при наличии расплода. Тоже подняли весь расплод вверх, весь расплод вверх подняли. Но как же при расплоде, при верху, давать маточник, если ситуация была роевая. Развернули литок в обратную сторону, чтобы ушла вся летная пчела вниз. Ни единой личинки даже, ни единого расплода в этой части. Здесь может быть весь расплод, точно как и в этих ситуациях. Весь расплод будет. Но ушла летная пчела, и с одной прививки маточники облетятся в одно время. И рой не выйдет с молодыми матками. Тоже глухая перегородка, никаких разделительных решеток. Ну, постоянно об этом говорю. Так вот откуда это все появилось? Направление моё, моей пасеки – сбор маточного молочка. И вот середина лета. Уже где-то обгулялись матки, по две в семьях. А какая-то семья работала в направлении маточного молочка. безматочная безматочная. Обгуливать здесь маток уже поздно. Уже поздно семья выпадет как единица, ну так, еле-еле дотянет сезон. Как нужно сделать так, чтобы быстрее ускорить ее, то есть восстановить ее в силе. Я даю точно так, да, раньше я случайно, просто наглухо перегораживаю отделение. Здесь весь расплод был. Последний уже, потому что семья была без безматочная, собирал маточное молочко. Тут, то есть работали они как одно целое. Затем подсаживаю, уже не вывожу маточники, то есть не даю маточники на бур, а наглухо закрываю нижнее отделение, все свободные рамки, мед, перга, и подсаживаю пересылочные клеточки. Все ситуации, все варианты подсаживаются только пересылочные клеточки. Отодвигаешь от канди вечером, и они выпускают. Выпускают, деваться некуда, жесткое сиротение нету никаких признаков и шансов для того, чтобы вывести матку. Принимает эту матку, она начинает работать. Начинает работать, появляется личинка, можно дать печатный, печатную рамку расплода на выходе, то есть ничего не теряется. А здесь продолжаю собирать маточное молочко. И даже эту, эту, эту семью воспитательницу при комплектации рамками печатного расплода с молодой пчелой в верхнее отделение, где, я, где есть э, привившая планка. Я затем со временем эту семью продолжаю вести до конца сезона в сборе маточного молочка, но уже в полноценном режиме. Меняю лухую перегородку на разделительную решетку, то она мне работала без маточной, а сейчас она работает с плотной маткой но единственное ей конечно нужно помочь от других семей печатным расплодом, потому что она просела или просядет так что такая вот картина по подсадке то есть техника подсадки маток без пробуксовки в активности чтобы не получилось так мы ускорили события подсадили побыстрей они вроде бы как приняли, хотя принимают, есть, конечно, довольно таки часто. Бывает старую матку, как один из таких самых эффективных способов замены маток, старую садят в клеточку, можно ее уничтожить, можно просто поместить на сутки, затем удаляется из клеточки, клетка приобретает запах старой матки, подсаживают затем молодую и не выпускают как свою. Срабатывают, да, но не всегда. Может, породы как-то реагируют от, так своеобразно на вот такие вот способы подсадки. Я сталкивался и не раз столкнулся, и пчеловоды ну, наверняка у такого практика такая, более-менее сталкивались с такой неприятностью. Семья выпадает довольно-таки на, на внушительный период подсадили, то ее гоняют неделю, затем началась сеять, две рамки, все, маточники на смену, и начинается неприятность. Поэтому, на всякий случай, как вариант, как вариант для каких-то таких вот небольших, ну, экстремальных ситуаций, как подсадить матку. Если это три корпуса, там, кстати, в ролике я показывал именно три корпуса, Основная, основные летные пчелы вверху были, у меня работали. А вниз подсаживаю матку. Она начинает работать. Здесь не, нет в верхних корпусах нет ничего, что могло бы дать семье вывести свою матку. И все, я их объединяю, затем уже к, нижней, к нижнему корпусу с работающей маткой. И тогда она у них уже родная на все процентов. Так, ну и девиз. 2022 года включаем самого себя. Никогда не доверяйтесь все цело, стопроцентно к тому, что вы где-то услышали, увидели. Если понравилась какая-то тема, только на небольшом количестве. Все то, что у вас работает основное, пускай продолжает работать, дает вам результаты уже проверенные. А если есть на ваше усмотрение такое привлекательное какое-то... Ноу-хау, значит, пробуем на небольшом количестве. Никого не копируйте, вы никого не, в точности не скопируйте, как точно так же не скопируют и вас. Все, ну, в общем, я думаю, так, слегка скуку разогнал вам зимнюю. Будет какие темы, задавайте вопросы. Будем скучать вместе. Всего доброго, до свидания.